Горбатый самолет Ой, не любят стюардессы нам на выезд Как на каторг уйдут Им бы все на полях, В Сочи, Львове, Голодец А у нас в Нижневартовск До Сорудов Мы, конечно, девочки Сочувствуем вам Наши лица Вовсе не награда Мы бы сами с вами полетели в Сочи. Сургургам то тоже надо. Наш горбатый самолет Вряд ли с Туполем сравнится. Здесь совсем не те скорости комфорт. Все будет, и двигай И мечта порт проводиться. Поскорее вернуться в свой аэропорт. Мы, конечно, девочки, сочувствуем. Помочь. самолет у нас не лучший сам, на туполях, так нас, а кому а -а -а. Ой, они нас, эти тонкие нам. и по сердцу нашей внимания, а вот на Потерпите, милые, немного Вы от нас и наших прейсов отдохнете в сутки. А у нас на север лишь дорога Вы от нас и наших прейсов отдыхайте в сучьи нам, и дорога Хорватов все в стол, и все и в то, что вам и непонятно начертать, я цвет купить поменял на два этажа, на два витара. Ближе к Богу нет никого на свете нас Ведь согласитесь, ближе к Богу нет никого на свете нас И пускай твердят, что мы суеверны Что греха таить немножечко есть Но к посадочным огням непременно Сверху доставит Ан-26 Доложил механик Жасим Медленд У радиста чистота без помех И посадка получилась конфетка За такую точно выпить не грех Хороших самолетов много Да только на Кабине экипаж, ведь как запас угои, у Бога в его кабине.